И сегодня я буду снимать эвзеру моего подписчика. А, сет кибер 48 уровень. Давайте после штаб. Так, у меня тут много этих. Кепок. Масок тоже, смотрите сколько. Потом перчатки. У меня тут просто это, знаете что. Сейчас посмотрю. Красная жара. Потом ВДВ. Кибер этот ворон мамия кислотный бан давайте посмотрим еще что-нибудь так угу. по-моему что ты забыл вроде бы нет три земы умываете ну как сказать новые штучки эти ах ты щелкунчик пике маска мой купить себе, кстати морской в магазине магазине продается за 750 кб так да, еще чем посмотрим оружие смотрите вот тут есть синяя карамелька красная скиф у него вообще то пока он встретил вот он скиф да я поставил его вот тут есть барс Ликвидатор и Кобра. Так. Угу. Mm -hmm. Сибирак. Нифига себе. Красава, по-своему, Хорошо. Mm -hmm. У Тут есть Писец, Вимпел и Шершин. Давайте посмотрим залу, но... А не споро давайте посмотрим смешки. Нету ничего. Зал. Зал у него, но... 4, а не на 5-4 вообще-топты. Так, я как вижу, что начал качать за. Ну, докачать вот, а до двоечки и будет достаточно. Клана, а в плане.. Кстати, давай с ручкой прокачано. Нет. А ну, да, есть вот. До сила статистика. 48 уровня. Тут... Ты убиваешь много, чем сливаешься. А вообще. Бускил, кстати, есть посмотрим карты Сейчас. подождите вот, карте теперь угу. ты играешь на ангары чем на других картах играю на комиссии на урбане и на рубежа так ну, давайте посмотрим клан так он в клане зон, третий уровень У -у -у. Так, значит, у вас в месте вообще топ. Подни... Поднимите лучше на второе или на первое, вообще, будет респект. А, смотрите, мой друг в клан состоит. А, Ник Релакс. Раньше у него был канал и стример. Стример был. Но он удалил канал. Ну, а сколько у него товарищей, у него... Вообще, много. Ну, что я могу сказать про этот аккаунт? Аккаунт очень хороший. Ему остался... Это дойти до 50 уровня, и он будет вообще скелевый пацан. Ну, давайте посмотрим все, что-нибудь. Вот бы я ничего не забыл. Но вроде бы нет. Да, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И пишите комментарии, что я забыл сказать, какой сайт мне назвал вам. Да. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.